Здравствуйте друзья, спасибо, что зашли на наш канал. Сегодня мы с вами будем готовить оригинальное и очень вкусное блюдо, которое подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Я называю его картофельный торт, сытный, нежный и очень красивый, готовится легко и к тому же из доступных продуктов. Итак, приступим. Первым делом подготавливаем ингредиенты для начинки. Измельчаем укроп, его понадобится немного, я использовала небольшой пучок. Открываем баночку консервированного тунца и добавляем его в укроп. Тунец для данного рецепта подойдет как в масле, так и в собственном соку. После этого добавляем сюда же столовую ложечку майонеза и хорошенько перемешиваем. Это будет один из слоев нашей начинки. Для двух следующих слоев мелко нарезаем лук. Затем берем предварительно отваренные крутую яйца и натираем их на крупной терке. Смешиваем с луком, добавляем соль по вкусу, 2 столовые ложечки майонеза и перемешиваем ингредиенты. Итак, начинка готова. Теперь нам необходимо приготовить соус, которым мы покроем торт. Для этого натираем на крупной терке сыр, можете использовать любой, который вам нравится, это не принципиально. Добавляем к нему оставшийся майонез и хорошенько перемешиваем до получения однородной массы. После этого приступаем к приготовлению коржей из картофеля. Для этого натираем на крупной терке картофель, если у вас есть комбайн, конечно же, можете сделать это на нем. Затем выжимаем руками натертую массу, чтобы убрать из нее образовавшийся сок. В этом рецепте он нам не понадобится. После этого пропускаем через пресс чеснок и добавляем его к картофелю. Вбиваем 2 яйца. солим и перчим по вкусу. Также высыпаем сюда же 4 столовых ложки муки. Она добавляется для того, чтобы масса больше скрепилась и не разваливалась при жарке. Перемешиваем наши ингредиенты и приступаем к обжариванию. Важно, чтобы коржи обжаривались именно на разогретой сковороде и на разогретом масле. В противном случае корж просто впитает в себя очень много жира. Поэтому наливаем небольшое количество масла, ждем несколько минут. Только после этого ровным слоем выкладываем картофель и начинаем обжаривать на среднем огне. Как только край начнет золотиться, переворачиваем на другую сторону и обжариваем еще несколько минут. Готовим таким образом 4 больших коржа. После этого берем противень, застилаем его пергаментом и смазываем растительным маслом. Выкладываем готовый картофельный корж и накрываем слоем начинки из яиц и лука. Затем ложим следующий корж и смазываем начинкой из укропой и тунца. После этого перекладываем коржом и снова слой начинки из яиц и лука и наконец накрываем последним коржом. Тщательно промазываем вверх и бочки торта нашим густым соусом из сыра и майонеза. Конечно же, если вы не хотите заморачиваться с запеканием, то это блюдо можно уже подавать к столу. Но поскольку я люблю плавленый сыр, то отправляю торт в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут. Вот какая красота у нас получилась. Сыр расплавился и красиво накрыл тортик. Осталось только нарезать и подать к столу. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, если вам понравился этот рецепт и приятного аппетита!